ליפניא, מה שיש לנו לארביה, פורש את שבועה יום. согласно неделей главе сегодняшней. до того как я буду говорить. רוצה ли ты палецца тамашу кореяйом ба ба арэц, кизахшу? Я хотел бы помолиться за то, что происходит сегодня в Израиле, и это важно. ארץ ישראל בותנACH,aya קדומים של לויים שומלויים בכל הלחמות. Когда во времена Танаха были войны, были целые батальоны левитов, которые, которые поддерживали войну. Они поклонялись Богу, они молились, и они обеспечивали духовную защиту армии. Сегодня этого нет, но мы можем быть частью этого. Я хочу помолиться за армию, за всех командиров, лидеров, за всех солдат. Отец наш небесный, мы молимся тебе сейчас. Мы нуждаемся в милости и в благодати Твоей, Господь. И все, что происходит, все в Твоей власти все по Твоим руководствам. Мы молимся, Господь, благослови, чтобы мы одержали полную победу над врагом. Господь, и сохрани всех невинных с двух сторон. תנורוח של חכמה ותנורוח של בינה למניעים שלנו và למחמודים בצבא.ידאי дух מудרости ותвоего מנהיגות שלום לכל מי ש responsible for something in the ויתרעלו קולם שחתב אדני ואדונ. ויתראהי всем остальным שты на нашей стороне, Господь. ניצחון גדול אדוני קה. чтобы все операции были с твоей великой победой. לול פיאמ אסימ שילאנו ויתנגוד שילאנו וישלמ שילאנו לול פיאלה חסד גדול שלחה. не по нашим делам, не по нашим поступкам, Господь, но только по твоей великой милости для твоего народа. מישema ישוֹמָשׁ мы молимся, Амени. טוב, אנחנו נחנacenו ל-חמישי אוגוסט. Мы сейчас начали, у нас начался месяц август. ויהל נוראכ מֵסֵר חַדָל בִּאָפָרָשַׁת שְׁבָוֹ. И у нас будет только одно одна проповедь по недельной главе. Аза Ямахмудавин Парашат И сейчас мы говорим про из Парашат Шевуа Дварим второго Закона. שֶׁמֹשֶׁה בֵּצֶר когда Моисей э, подводит итог всему тому, что происходило с народом. Рías, происходило И э, э эта глава очень богата всеми событиями, которые происходили. Есть о чем поговорить. Естественно, tamam, нет времени для того, чтобы все покрыть. Очень много можно прочитать между строк. בכול מקרים מוד מומלץ לأتي אל קהילה אחרי שקורקנו את זה בבית. וочень רекомендуется to приходить во общину после того как вы уже прочитали недельную главу у себя дома. и также открыть свои Библии и следить за тем, что говорится на собрании. אז מושה מאוסף פאנלטיקה משלים קלה אובאן. и здесь Муше дает анализ определенный анализ тому, что произошло в прошлом. Он говорит про uh, группу людей, которая разрослась в народ. И они прошли определенные чудеса. Они грешили, они получали наказание. Они uh, каялись и все это было ради чего-то они должны были зайти в то наследие которое бог дал им и здесь он говорится про говорится также про долю судей про стандарты которые должны были быть у судей здесь в израиле он и Муше говорит обо всем этом, потому что он подошел к завершению своей деятельности. И он говорит, потому что он как будто бы прощается с народом, и ему важно, что будет с этим народом в будущем. И также есть очень много вещей, которые написаны между строк, и Бог говорит об этом в отдельности. И мы будем сегодня разбирать только первую главу, с первого по восьмой стих, потому что очень много есть информации. И мы с 1 по 8 сейчас прочитаем все эти стихи заново. Сей суть слова, которые говорил Муше всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном, Тафелом, Лаваном и Асеровом Дизагавом. В расстоянии одиннадцати дней пути от Харева по дороге от Горы сиирка Десварни. С 40-го года, 1 -го месяца, в первый день месяца, говорил Муше, сынам Израилевым, все, что заповедал ему Господь о них, по убиениям Сигона, царя Марейского, который жил в Есевоне, йога, царя Васанского, который жил в Аштерофе и Едреи. Зиорданом в земле Маавицкой начал Муше изъяснять закон Сеи и сказал: Господь Бог наш, говорил нам в Хареве и сказал: полно вам жить на горе сей, обратитесь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 אז נחלקת חלק זה לשני חלקים מקרים. Мы разделим это место Писания на две больших части. אחד זה במת ללימוד על אמ שלנו על השורשים שלנו ובמה קרה להם. Первая это учение о нашем народе, о наших корнях и что с ними произошло. חשוב, для кбидзе, а им за релевантный лену, и как за релевантный лену и кратчнад ламад ну вторая часть, насколько это актуально, актуально ли это для нас сегодня? <говорот> Когда я начал читать эти первые стихи, <говорот> у меня в голове возникли две мысли одна мысль была про стих место писания из псалмов они написано остановитесь и познайте что я господь это перерыв между многочисленными делами для того, чтобы остановиться и посмотреть и провести анализ очень интенсивного периода, который, который произошел уже. И самое главное, это познать, что Он Господь, что тот, кто все это творит и делает, это Господь. ולא, и второе uh, предложение, я очень люблю, его говорил это немного раз, uh, что uh, народ, который не знает своего прошлого, у него, uh, он не знает, куда идти, и будущее его туманно. Uh, его uh, настоящее бедное. Uh, а его будущее туманно. И Муша захотел напомнить все, что они прошли в прошлом. Не для того, чтобы народ начал плакать, какое у него было тяжелое прошлое, а о том, чтобы он понял, насколько Бог вел их. ליפאמים כי אנחנו מתסכים אנחנו לא זוכרים את האвар שלנו, לא מתסכים בז. иногда, когда мы заняты קשודת יומיים, мы не помним наше прошлое, мы забываем и не вспоминаем его. אז אנחנו פשוט לא יכולים לראות график של אלייה כי utamit kayam. и мы не можем увидеть этот график подъема, потому что этот график всегда существует. יבין איזה דרך חסאלוים בארבעים שנה. И Моше настаивал на том, чтобы народ понял, каким путем провел его Бог последние 40 лет. И народ сел, и Муше начал говорить с ними про определенному периоду. Несколько дней до этого они одержали победу в очень серьезных боях. И когда говорят про армию, которая победила, это звучит радостно, это звучит хорошо. אבל בפועל, מישיא יאקסב בצוה אחרי הניתחון נחאלים נירים קצת אחרת. Но тот, кто действительно служил в армии, участвовал в боях, вы можете увидеть, что солдаты выглядят не не радостно. Они очень уставшие. Они видели вещи, которые не надо было видеть. Им уже надоело. И он пытается ободрить их и он говорит послушайте вы завоевали то что в прошлом вы бы в жизни не могли это сделать и последний бой был тогда когда это не просто был еще один царь. Это, был очень это была очень интересная личность. Давайте прочитаем второзаконие 3.11. Ибо только Ок Царь Васанский, оставался из Рифаимов. Вот одор его одор железный, и теперь в Раве у сынов Амоновых длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя локтей мужеских. То есть этот парень был ростом, был в ширину, а его king size. Он, он, он спал на кровати, которая была шириной 2 метра, <связывая> а в длину она была 4,5 метра. <связывая> И он не то чтобы был, э, э, это был даже не какой-то самый шикарный вид кровати, это просто было что-то огромное. Он uh, исходил из рода рефаимов, те, которые были великаны. И даже говорить про это уже страшно. אבלם נלחמו בו ונצחו. Но они воевали против него, против него и они победили его. Если бы они увидели такого велика в свои первые дни выхода из Египта, они бы наверное просто убежали от страха. מדгиш, נצחתם, אתכם, и тогда Моше э, подчеркивает и э, обращает их внимание, он говорит, посмотрите, кого вы победили, посмотрите, какие у вас сегодня есть способности. И без вот этого периода, в 40 лет, просто не было бы никакого шанса достичь этого. וזה לא אומר שנצחקתם כל אנכיים יש עוד אנכיים שיתצרחו לנצח בדרך וזה בסדר. וואנ говорит это не означает что вы победили одного велика великана и все есть еще великаны которые стоят на вашем пути и это только начало. פיזי אנכיים הם רוחניים. и не только физические великаны есть также и духовные великаны. קוראים כשמשם דבר על אמ אנחנו יודעים אם יודעים שיש סיבה. И когда uh, Моисей говорит uh, к народу, мы знаем, что есть разговор. כן, יודעים, יודעים мы знаем, что uh, стоит за этим разговором. אבל, uh, есть Но есть вещи, которые они даже не подозревают. Пока <только> они сидят и пока Моше разговаривает, с ними происходит нечто интересное. Uh, Второзаконие 22. Uh, первый, и второй стих. Дворим. А, Числа. Числа. Двадцать два. Один два. Слыха. И отправились они Израилевы и остановились на равнинах Муава при Ордане против Иерихона. То есть они сидят и они ведут этот разговор там. И видел Валак сын Сипора, все, что сделал Израиля мария А потом начинается рассказ про Валака и Валам. Они даже не знают про этот разговор. Валак побежал за Валамом для того, чтобы он проклял народ. Ослы начали говорить. Очень много разных историй. Проклятия, которые хотели произнести проклятия, а были произнесены благословения. Здесь было действие Бога, про которое израильский народ не знал и понятия не имел, что это происходит. Неважно, הצад, понимает народ или нет, Бог в стороне и Он действует. Юшевим, אותם, юшевим, עלهم, они uh, видят их, они видят, что они сидят, пытаются проклясть их. הסיפור, а из всей этой истории получилось благословение. עלهم, קורים, הדיבור, קורים, uh, и Муше говорит народу, и происходит разные вещи со стороны. אם נדבר ישן על משה עצמו, אם על אמו, тот, когда הוא говорит про свой народ, שלו, в его считанные дни, он знает что он уже умрет скоро. Но вместо того чтобы наполниться горечью или зайти в депрессию, он делает то что Бог сказал ему делать. כי הוא עתם, מרצה לו, למדו там, מרצה שאלים טוב. потому Потому что он любит народ, он заботится, ему не все равно. Увидишь, если он фаза балаворы, увидишь, у и сам это в кидал, у себя метода максимум, И даже уже в том чтобы Перед тем, как закончить свою деятельность, он делает максимум, он не делает минимум. Возможно, он боится, но он все это оставляет позади, он на все это не обращает внимания. И только человек, который близко стоит к Богу, способен так поступать.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 Он э, сделал, построил города. Он зашел в определенную э, рутину. Это было уже достаточно приятно там жить. Не знаем на протяжении какого времени они там жили, но было прикольно. Не... Не было войн, было достаточно, проводили мирное время, покупали, продавали. И Бог смотрел со стороны. ואז הוא אמר לכם, אספיק לשבת פה, זה לא מקום שלכם. И потом Бог сказал, хватит сидеть здесь, это не ваше место. Да, здесь Но вы знаете точно, что нужно сделать и куда нужно идти. И есть вещи, которые вам нужно делать. Поэтому нужно собраться. И в восьмом стихе он говорит, «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исаку, Иакову, им и потомству их» сейчас все говорят на таком современном языке выйти из зоны комфорта и, и здесь бог сказал им как им это сделать он говорит что вы здесь сидите выходите идите дальше автоход у меня есть обещание у меня есть наследие у меня есть интересные вещи для вас. и и написано «идите, наследуйте». И это две, два слова, которые в теории звучат очень хорошо. Но пойти и наследовать землю, это здесь есть тайный смысл. Это не то, что вы подходите к хозяину этой земли, он подписывает вам расписку и говорит, все, теперь вы владельцы этой земли. Это зайти в эту землю, начинать убивать жителей этой земли. و... بيت, הזמן, и у тебя нет дома, и ты качуешь с места на место, и у тебя есть еще семья за тобой, Ища, כנרא, שרוצה, תמיד, 아, женщина, которая постоянно что-то хочет, وילדים, כנרא, и дети, которые постоянно что-то просят, ללך, и тебе нужно еще идти и воевать. А Бог говорит, встань, иди, наследуй, это то, что я хочу. Есть такой, uh, такой видео смешное в Интернете. Uh, женщина хочет купить курс для личностного роста. И она смотрит это видео. What? אתם רוצים להיות עשירים ווידאו גברת אתם רוצים להיות בכושר אתם רוצים להיות להגיע להתפתחות אישית ולניהול אז היום אנחנו נדבר על השלב הראשון אז tutaj אנחנו נדבר על Поднимите вашу пятую точку с дивана. И тогда она говорит: «Ой, опять это какое-то мошенничество". Лахатрон. вот цих А это тут начинается с того, что хотите ли а потом все приходят к тому, что поднимитесь с дивана. Это то же самое. Если мы читаем, мы верим, и Танах полон обетований разных, и все так хорошо и так приятно. Но для того, чтобы все это исполнилось в вашей жизни, нужно встать и бороться за это. И он говорит про прошлое, про корни и про их идентификацию. Говорит, и здесь говорится про наследие, которое Бог склятвою обещал дать Аврааму и Якову. И он говорит, часть той мозаики, которую Бог выстроил, находится в прошлом. لياков, и она очень актуальна для будущего, потому что написано, что Бог дал, uh, обещал Аврааму Ицхаку и потомству их. ש... אומר, עכשיו, שתשקיעו, и он говорит, то, что вы будете делать сейчас, будет иметь влияние на ваши последующие поколения. אם אתם תתחסקו פיזית, רוחנית, נפשית, זה גם ישפיע ישירות על ידים שלכם. כאילו אם בנה אתכם, שייף אתכם, תיקן אתכם, נתן לכם זהות, הפך אתכם לעם, דל вам אידנטיפיקציה ככ נרודו. אנחנו מדברים על ההיסטוריה הזאת, ולזהות הזאת, כל סדר פסח. Мы говорим про эту историю, про эту идентификацию во время הסדרה פסחה. Он дал нам зайти на определенную ступень взросления. И Он дал нам достаточно крепкую веру, потому что без крепкой веры, мы бы не могли сражаться с великанами. Это то, что Муше говорил к народу, и про важность того, что он говорил. И он ободрил их и дал мотивацию продолжать идти и завоевывать. אנחנו א볼 אחלק השני. איך זה קשור אלינו? כי יש פה המון, המון דברים שמהמש רלוונטיים ל של חיינו. ко второй части, потому что это очень актуально для нас сегодня и для нашей практической жизни сегодня. אז ה'הולך ת'יום ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- но, אבל יש עוד אינד瓦רים לאסוד. есть ещё вещи, которые предстоит сделать. אז הַחֲלֵק מִתֹּנָּק וּבְמַצָּב שֶׁל יְהוּדָשׁ וְאִתִּקָּבָה וְכֹל הַדָּוֹרִים שֶׁקְרִינוּ מִיָּמִשׁ הַלִּקְרֹת. И возможно некоторые из нас находятся в состоянии отчаяния и уже нет надежды, потому что вещи происходили, будут происходить. וְנַחֲלֵה לֹא רָאִים מֵתֶר קַדִּימָה, לֹא ר� и у него есть наследие, которое он дал нам в наследство. И иногда, когда я начинаю думать об этом, я молюсь и говорю, «Ешуа, приди, пожалуйста, сегодня». Уже нет силы, приди сегодня, чтобы этот мир уничтожился, он вот так уже просрочился давно. אבל בכתובים יש על המון, המון דברים. Но в Писаниях можно научиться очень многому. И мы возьмем себе в пример одного такого простого человечка, его зовут Давид. И в Тейлим на русском языке семьдесят шестой псалом. Давид uh, проходил очень сложную, сложный период своей жизни. И мы прочитаем весь Псалом 76. Я думаю, нам это поможет, для нас он очень актуален. И когда вы будете читать этот Псалом, Попытайтесь представить, каким тоном Давид э, читал, писал, произносил эти слова. И есть ли изменение э, настроения, интонации от начала псалма к его концу? Мы прочитаем сначала с 1 по одиннадцатый. Псалом, э, Псалом Асафа.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 Припоминаю, песни мои в ночи, беседуй в сердце моим, дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его, и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Его состояние настолько опущенное, что уже дальше некуда. Он взывает к Богу. Он чувствует, что Бог его не слышит. В его окружении... כן, מוגול, יחסית לבן. он один и об этом тоже есть история. и у него нет покоя, у него нет мира, он даже не может спать. он думает что Бог изменил его отношения к нему. Его состояние, физическое, духовное, эмоциональное, ужасное. И иногда это актуально для нас, поэтому стоит этот псалом также читать и дома. И вот в таком ужасном состоянии он думает, что же я могу сделать?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 <açık> И он сказал себе так, свое будущее я не вижу». Моё настоящее ужасно, мне с этим нечего делать, я не могу ничего изменить. И тогда он определил для себя способ, он говорит, «Я буду вспоминать во всем, что Бог сделал для меня в прошлом». Потому что он знает Бога, Бог действовал в определенном времени для него. Он уже прошел с Богом определенные вещи. И он взошел на определенную степень уже были подобные вещи в прошлом и он решил вспоминать о том как в прошлом бог из таких же вещей вытаскивал его и возможно то по в те воспоминания прошлого они смогут помочь ему выстоять в будущем. Это то, что Моисей сделал народу. Народ сидел очень уставший. Руки полны крови, и они были уставшие. И он говорит им про наследие, еще про предстоящие бои, про предстоящие завоевания. И Давид говорит, у Бога есть последовательность, Он никогда не меняется, и мы никогда не меняемся. И это правильный способ вспоминать то, что Бог делал в прошлом. И если мы видим здесь, что в самом начале он говорил в интонации отчаяния, представьте себе, как он говорит с 14 по 21 стихи. «Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты вил могущество свое среди народов».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 אני חושב שעתון שלו ממש השתנה כאן. Я думаю, что его интонация здесь поменялась. Он, из очаивающегося и депрессивного человека, стал говорить с радостью и с надеждой. Его настоящая в тот момент не изменилась. Никто не пришел помочь ему, ничего не продвинулось. השתנה, להיזכר, וואו, אלוהים, но его духовное состояние изменилось потому что он начал вспоминать и вспомнил и сказал да бог ты это делал в прошлом я верю что сделаешь это снова ואמונה, и у него вернулась вера и надежда и появилась сила продолжать. את הסוף של דוד, כולנו אנחנו רואים את זה סופ של דודית כלانا מכירים. мы все знаем. אנחנו חוראים את המאצאה, גם את החלש, וגם את הארץ, גם את הסופ. Мы смотрим на его жизнь со стороны начала, середину и конец. לא dikshu, קנוו וקנוו מזל טוב И мы да можем сказать, что Бог ему определенно помог в прошлом. Uh, это не напрасная надежда, его вера работала. И если каждый из нас находится в сложной ситуации, но если он начнет смотреть на год назад, пять лет назад, десять лет назад, особенно люди, которые не верующие были до сегодняшнего дня, и можно нарисовать определенный график. Этот график будет подниматься сто процентов. кто и графки граф, Возможно были определенные и падения на этом графике, но как график от точки А до точки Б, там точно будет подъем. גם מצוב נפשי, גם מצוב רוחני, גם מצוב של אבנה. ו духовное состояние, דушевное состояние, и уровень нашего понимания. אנחנו נוראש של לולין במתיש ת Fus משועה בcheinנו. И мы видим, что у Бога определенная последовательность есть в нашей жизни. Мы чаиваемся нет выхода и вдруг что-то происходит. И когда в такой же ситуации как с Валамом и Валаком народ израильский даже и не знал что происходит у него за спиной Есть такие вещи в нашей жизни мы даже понятия не имеем что Бог делает для нас но Он это делает И возможно мы даже никогда не узнаем, что Он делает для нас и как Он защищает нас духовно, потому что есть несколько основ в Танахе, которые никогда не изменят Божий характер, что мы принадлежим Богу и Бог благ нам, Он хочет нашего блага. У него есть обещание, будущее и наследие для нас. И он хочет, чтобы я с ним жил во веки вечный в, в один день. И это то, на чем мы должны стоять, без того, что мы слышим, видим или даже чувствуем его сегодня. Маленький пример из моей жизни. Когда был просто пик заболеваемости короной, когда это было два года назад. И мы не знали, что будет с экономикой, как насколько она будет разрушена, вообще что будет, мы не знали. И Бог повел меня, чтобы я стал работать на себя. И я перестал работать на фирму, я стал работать на себя. Я просто не представляю, как человек, который работает на себя, может быть неверующим. Нет никакого представления, какой номер он увидит в конце месяца. Это может быть ноль. А Месяц после этого опять может быть ноль. А потом через два месяца это может быть большая сумма. А потом налоговая обратит эту сумму опять в ноль. Это не имеет значения, как я смотрю на это физически, но в тот факт, что я смотрю на прошлое, я вижу, как Бог делает из ничего что-то. Потому что такой мой Бог, он из ничего делает что-то. Он открывает дверь в пустыне. Он делает то, что ему угодно. И когда он делает, что ему угодно, или я присоединяюсь к нему, чтобы видеть его чудеса, или я этого не делаю и когда я работал на на компанию когда я был наемным работником я не замечала этого я знал что в конце месяца в начале следующего месяца у меня будет определенная сумма в банке и все хватает не хватает это уже другой вопрос вообще а а когда ты работаешь на себя, ты видишь, как Бог из ничего делает что-то. <theik> И тогда ты говоришь, «Вау, круто!» Когда <theik> даже cool. в самом начале месяца ты ничего не видишь. И когда даже есть ноль, это тоже нормально, потому что Бог контролирует этот ноль. Но если мы ругаем себя как верующие, מillet של אמונה אנחנו מאמינים במשהו שולא נירא. מקללים לא, כי אנחנו קורים הצמינו, מאמינים. Когда мы נאצרываем себя believing people, то вера это смотреть на что то что ты не видишь. אנחנו בותחים בדברים שאינם נירים. Мы уверены в невидимом. גם משהו קורה עכשיו, וגם משהו קורה בעתיד, אנחנו לא רואים, אנחנו פשוט מאמינים. Мы не видим то что происходит сейчас и мы не видим не будем видеть того что будет в будущем, мы просто верим в это. И это вся суть в том, чтобы быть верующими. Но когда все складывается и все хорошо, мы снимаем ногу с газа. Мы садимся на гору хорев. Раскладываем там нашу палатку. И мы заходим в определенную рутину. Разговариваем с соседями, едим мясо. Но это не то место. Бог очень гиперактивный. Ему нравится драйв. Потому что только в движении происходят вещи. Но ты говоришь, у меня нет желания, у меня нет голода и жажды по Богу. Все очень приятно. Я могу определя... оставаться на определенном уровне духовности. אבל אendra אבלי לומך משהאל נוקשיגנו לא ימונה. Но у нас нет уже той жажды по Богу, когда, которая была, когда мы только пришли к вере. Каждый, кто пришел к вере в Бога, помнит, как он просто поглощал Танах ему всегда было недостаточно. И он доставал друзей своей веры и говорил об этом на каждом углу. Молился часами. Я говорю про проблем, себя, и не Combien? знаю, как остальные. Но сейчас нет этого голода. А почему его нет? Потому что мы наполнены чем-то. Мы наполнены э, всякой плохой едой. Кто, когда последний раз был в Макдональдс, Ну-ка, поднимите руки, не стесняйтесь. אז כשישו אלחנלי מكدונלצ'א יש פרקשไทמ. שום, только два были в Макдональдס, и кто был в Макдональдס, и хоть когда? רוטנאה, חסולישא קי. אז כשדנמים חשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. כשדנמים נחשים למקדונלצ. Потому что я чувствую, что я поел человеческого мяса. Ем один раз в год. Потом я целый год страдаю, зачем я это поел. Потом я забываю этот мерзкий вкус. А потом ем еще раз. И вот так вот оно происходит. Но представьте, если вы постоянные клиенты Макдональдса э, в весе. Э, לא, милием, את, а, вы наполнены. Наполнены э, едой. ואז בא לכם בחולчик נחמד, אומר ישנו מבצע עכשיו, אקציה כזאת. ואז הולכים להביא לכם בחינם, סלט בריאות מטונה, סלט טונה, סלט здоровый, מלא רכות ורוטב ובית, ומיץ, תפוזים שסחתנו זה что вы ему скажете? Иди отсюда. Я уже сытый. Я уже сытый гамбургерами. У меня нет вообще ни для одного огурчика из твоего салата места. В жизни, И в духовной жизни то же самое. Когда мы наполняемся чем-то, потому что наш день заполнен разными вещами. Мы, мы что-то едим, мы смотрим определенные вещи, мы разговариваем с определенными людьми. И когда мы вечером садимся на кровать, и мы так в себя впихиваем какое-то маленькое местописание и засыпаем, молимся. И поэтому мы не голодны. А, мы не голодные, потому что мы уже поели. Мы целый день дрянью всякой питались. И это наше состояние часто происходит такое. И, И очень важно сделать такой анализ неделю назад. Действительно ли я голоден по Богу? אשׁה ילו ימצח לaviותי למצב של קושי למצב של מלחמה.или Бог <אח> должен меня привести в состояние войны в состояние сложностей?ו רק אז אני יתחיל באמת להשכיר בזمان ולהכול מדברול על החמ מידיים שלו.и только тогда я начну вкладывать время в Его Слово и есть Его руки.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 Thế, אז אנחנו צריכים לחשוב על זה ממנו. אם אנחנו רווים לעדונן, ו'אימלו אז למה? דוד, דאם אנחנו צריכים כל פעם ל zadawać ten вопрос głodnieli my po Bogu, jeśli nie, to po czemu? Shigratu и Рутина, это может быть опасным состоянием, но это также состояние для больших возможностей. Alors, я, хочу эту, эту я хочу завершить наше толкование недельной главы. Uh, мы прошли сегодня 8 стихов. Мы должны постоянно смотреть в прошлое для того, чтобы видеть этот график. Это поможет нам увидеть, как Бог действует в моей жизни. И нам нужно всегда быть э, в определенном движении. גם, мы понимаем, мы понимаем, мы когда мы э, даже ничего не делаем, мы знаем, что его характер не меняется. И когда мы называем себя верующими, в этом есть много смысла. А вера требует постоянную дозу Святого Духа каждый день. Нам нужно думать, говорить о нашем будущем, молиться о нем и продвигаться вперед. Но это требует действия. Встать и завоевать, это требует от нас какого-то усилия. И также благодарить за то, что есть, потому что есть очень много. о том, чтобы благодарить, о том, что было, о том, что будет. И то состояние, которое происходит сегодня, это нормально. Давайте мы встанем и помолимся за это, и прежде всего мы начнем с благодарения. אדונן יקרא תודה ר' באלח אדונן. дорогой Господь мы благодарим тебя. על המנות אוכל שיבתלו לנו היום. за ту пищу, которую ты дал нам сегодня. за за твои ценности. על זה שיבת יבתו עד אלום. мы благодарим тебя за то, что ты довёл нас до сегодняшнего дня. мы благодарим тебя и мы ценим тебя. תודה לך על השבתות והחגים שנחם במתיחם לaczor ולADATAך. благодарим тебя за суботы и праздники, когда мы можем остановиться и приблизиться к тебе. Мы благодарим Тебя за всех людей, которые находятся справа и слева от нас. Благодарим Тебя за место и время, в котором мы находимся сейчас. За наше здоровье. Что ты знаешь нас и мы дороги Тебе. Ты купил нас дорогой ценой. Мы принадлежим тебе полностью. И мы благодарим и мы просим тебе милости, помоги нам понять важные вещи.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 Помоги нам идти. Расшир наши шаги прямо сегодня. У тебя есть вся сила, в которой мы нуждаемся. Ты делаешь нас сильными. Помоги нам быть солью земли. Помоги нам видеть другого как Муше видел, хотя он был перед смертью. Он оставил свои проблемы позади, чтобы видеть других людей. Действуй среди, через нас. Тух Святой, которого ты дал нам, пусть действует каждый день. У нас есть больше, чем достаточно. Благодарим Тебя, Господь. Мы верим, что наше будущее в Твоих руках. Ты не ограчи ничен во времени, ты там и ты действуешь. Мы верим в это и если нам сложно в это верить помоги нашему неверию дай, пожалуйста, дух мудрости и дух разумения ты хочешь, чтобы твои дети были мудрыми помоги нам чувствовать это изменение и быть теми, кто проходит изменения особенно в этот период ליוד בלאי אשפב בזמנו זה של אולם זה מיתגלגעל אנחנו. помоги <מגי> нам влиять в то время, когда этот мир куда-то катится. Помоги нам принести Твое Царство в этот темный мир. Мы знаем, что Ты слышишь нас здесь и сейчас. Мы благодарим, что Ты не игнорируешь нас. Мы знаем это, потому что мы знаем Тебя. Прошу Тебя, Господь, произведи Твое действие в жизни каждого в жизни нашей. אנחנו יודעים שזה גם תקופת מוד מיוחדת לאמ של אנשים, שты צומ תישאר באב. וмы знаем что перед, мы заходим в определённую в определённый период, в этот пост девятого Ава. ты באומץ ובביטחון. Наполни нас смелостью и победой. לנו לנוע בביטחון קדומים שלנו בaulam הזה. И помоги нам видеть все твои победы в нашей жизни. מה שנחומר בקופת לאסימ לרגלך. И всё что мы и Приобретаем принести к твоим ногам. <клевые> благодарим за то, что ты слышал нас во имя Ишуа Мессии. Аминь.